Должны же быть грибы-то, извините, за испорченное слово. Но грибы должны быть, а их вот нет. Вот Ну вот никак вот. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Веточки, елочки. Даже елочков нету. Березки. Березки. Но в лесу красота. Свежий воздух. Никакой коронавирус не страшен Чаще ходить в лес И кормить комаров Им тоже надо чуток Жизни А то Кровь то застоится В жилках И Все плохо будет А так Грибов нет. Рыба не клюет. Это, наверное, просто я плохой грибник и рыбу ловить не умею. Вот. Как бы вот так. Такие вот блины с котятами. Или пирожки с цыплятами. Непонятно. Но где грибы? Где вообще? Поганки хотя бы? Мухоморы где? В этом году даже мухоморы не растут. Не говоря уже о ягодах, о яблоках, или еще там о чем-то. Так что вот так, ребят. Был в лесу, снимал кусты и деревья, вон они стоят, далеко уже не пойду, сколько прошел, хватит, ну все, ребятки, до новых встреч, до новых записей, не буду много долго вас мучить, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал, смотрите, Лайки, дизлайки, это само собой, как там по желанию у вас. А я вот, вот так вот, эть, по лесу гуляю, пока выхожу. Ой. Так что, все, всем пока.